Всем доброго времени суток. Сегодня у нас очередной передоз ностальгии. И как вы уже догадались по начальной заставке этого видео, речь пойдет о телекомпании ВИД. Шлю новый цвет. спасибо вид, вид. Я думаю, большинство детей из нашего поколения, тех, кто вырос в 90-е, боялись эту заставку. И для кого-то она стала, может быть, причиной психологических проблем. Но я думаю, что сейчас многие из нас вспомнят эти времена с ностальгией. Мое поколение выросло на программах, которые начинались вот с этого знака. Первые седые волосы у меня появились, э, когда я смотрел вот на это. Для начала расскажу немного истории. Тогда в 90-е интернета не было, и мы мало что знали об этой заставке. А на самом деле продюсеры телекомпании изготовили эту заставку достаточно быстро и просто. У продюсеров уже был сформирован список передач, которые будут выходить по телевизору, но представьте себе, не было заставки. Им нужно было срочно за неделю изготовить эту заставку. И что же придумали эти гениальные ребята? Они решили обратиться к Женеву. Влада Листьева, которая работала тогда в Музее Востока, чтобы найти некий символ, который можно было бы использовать в качестве заставки. Из всего, что им было предложено, они выбрали маску древнекитайского философа Хоусяна. в Китае считается, что эта маска символ духовного, да и не только духовного, но и материального богатства. Специалисты сказали, что это э, на Востоке символ духовного богатства. Но вот они все на это появились. Ты что у него были такие огромные уши, как у чебурашки. Уши отрезали на компьютере. Ты еще надругались над святыми. Но я думаю, не случайно они выбрали именно этот символ. Но, видимо, ребята из телекомпании «Вид» были приколисты, поэтому решили максимально напугать зрителя перед тем, как он начинал смотреть их программы. Они обработали эту маску компьютерной графикой, сделали лицо мертвецки бледным. Полностью обрезали у этого лица уши, и чтобы достичь максимального пугающего эффекта, они еще и придумали зловещую мелодию, которая в довесок добавляла этой заставке криповости. Ладно, это просто появляться. это плюс с музыкой. Это... Так что я уверен многим детям, да, наверное, не только, заставка телекомпании Вид в 90-х снилась в ночных кошмарах. Вид, вид, ничего не видно по вашему виду. Но я все же хочу рассказать вам свою историю того, как я боялся заставки телекомпании ВИТ. Я уж не помню, какой это был конкретно год. 91 или 92 -й. В общем-то изначально я довольно спокойно относился к этой заставке. Очень любил тогда смотреть Поле Чудес. И однажды после очередного выпуска Поле Чудес показали эту заставку с бледным лицом. После чего не было никакой рекламы, никакого анонса телепередач. Видимо, в 90-е рекламодателей было еще крайне мало, поэтому телеэфир было нечем заполнить и заставка телекомпании вид стояла, ну, наверное, минут пять, до того, как после поля чудес начиналась другая программа. Кстати говоря, спокойной ночи, малыши, которую я тогда обожал. Какой стыд. Ну, мне было тогда года три или четыре, это нормально. Пять минут стоит эта заставка. Я просто тупо пялюсь на нее и понимаю, что что-то она какая-то криповая. И через некоторое время это вызвало у меня уже такую панику, что мне захотелось сбежать подальше от телевизора. В общем-то, после этого случая, каждый раз, когда наступало время передачи сделанной телекомпанией вид, я закрывал глаза и закрывал уши, чтобы еще и не слышать эту ужасающую музыку. И так мне приходилось закрывать глаза из этой Катюши еще долго. Но время шло, я взрослел, уже пошел в школу, мне было 8 лет, и я подумал, ну чё, блин, бояться этой заставки. Заставка и заставка. Ничего в ней страшного нет. Но тут случилась неожиданность. По телевидению стали показывать телепередачу «Эль Клуб» с Леонидом Ермольником. Ну а если кто-то из вас не знает, то для этой передачи была придумана специальная заставка телекомпании ВИД, в которой на эту маску как бы накладывалось лицо Ермольника. И получалось как будто эта маска открывает глаза и открывает рот. И в общем-то, как только я посмотрел эту телепередачу, также спокойно на расслабоне смотрю заставку и тут оно смотрит на меня своими выпученными глазами. В тот момент я просто обосрался. Видимо, господин Ермольник решил добавить без того криповой маски еще больше криповости, чтобы дети 90-х откладывали побольше кирпичей, когда смотрели на это. В общем-то, с тех пор я на долгое время снова стал бояться вида и снова закрывал глаза и затыкал уши, чтобы не наблюдать это, потому что боялся, что эта открывающая глаза маска появится и в других передачах типа «Поле чудес». Я думаю, теперь многие понимают одну из причин моей шизанутости, если можно так сказать. Вконтакте есть даже подобные группы под названием «Источники психологических проблем детей 90-х», среди которых заставка телекомпании «ВИД», наверное, занимает первое место. Но все равно постепенно все пришло в норму, я успокоился, да и заставки вида после этого стали, ну, какие-то, прям скажем, не страшные. И мне даже немножко жаль, что нынешняя детвора не может испытать тех эмоций, которые испытывали мы в 90-е. За следующей неделе в программах, вот в поле чудес, будет уже лягушка более живая, мы решили поменять, услышали голос, ваш голос услышан, Иван. Вот сейчас, например, для сравнения я покажу вам, как выглядит современная заставка телекомпании «Вид». Я думаю, что при сравнении вы убедитесь, что эта заставка особо никаких эмоций не вызывает. И я не знаю, к счастью это или к сожалению, но мне кажется, те эмоции, которые доставляла заставка вида тогда в 90-е, ни с чем не сравнить. Кстати говоря, когда я был в 2011 году возле телекомпании Останкино, я заметил там флаг телекомпании «Вид», на котором красовался всеми любимый логотип с бледным лицом. Или как я называл эту заставку в детстве «Тетя Белая». Это просто охуенно. И мне сейчас действительно интересно, висит ли на месте этого флага тот же самый логотип, или они ей флаг сменили. Ребят, если из вас кто-то живет в Москве и частенько проезжает мимо Останкинского телецентра, напишите об этом в комментариях. Ну что, ребят, мы поностальгировали с вами по хардкору и криповости 90-х. Всем спасибо, что досмотрели это видео до конца. Пока-пока, оставайтесь на позитиве и всем удачного и счастливого вида.